Ня-ня-ня Короче, решил я сегодня выехать И поснимать что-то такое осеннее Например, ну, в парк заехать И Позаписывать как Как хрустят осенние листики под колесиками Что-нибудь такое романтичное Но тут Ну, я выехал На садовое Тут сразу пробка и бучая, блин на все кольцо и не смог удержаться. В конце концов, кому нужны эти сраные листики? Когда есть такие-то пробки? А, там красный. 70 секунд отвратительно. Вот, в конце концов, не только листики становятся красивее. Пробки тоже становятся жирнее. А я не знаю механизма. Почему так происходит? Вероятно, потому что а, жопу морозить по пути от дома к метро теперь слишком холодно. И вот а, все достают машины, которые все это время ржавели, а, стоя во дворах. Вот. Москвичи покупают машины, чтобы они во дворе стояли, да. Причем даже зимой на половине вырастает вот такой вот сугроб из снега. То есть даже зимой на них никто не ездит. Ну, каждый развлекается как умеет. И кстати, насчет развлечений. Я тут вкручивал себя спокойно во втором ряду. А перед развилкой. Вообще-то во втором ряду вкручивать было мало. Там я мешался тем, кто поворачивал направо. Да. Блин. Кто поворачивал направо.. Ладно, вот, Надо было вкручивать, на самом деле, в третьем Ну, да, не всегда я принимаю наиболее рациональные решения на дороге Так вот Одной девушке я помешал Она что-то сигналила мне Потом обогнала И через 20 метров Она просто встала Ну, в пробку, естественно Вот Естественно, я к ней вульгарненько подкатил Говорю, здравствуйте Рассказывайте Вот А сидит в машине И так экспрессивно показывает мне то вперед, то куда-то направо И а... И что-то там кричит Такая экспрессия на лице Красивая, кстати Вот А я ни хера не слушаю, вообще ни хера Потому что ну, стекла не опустила Вот Давай с ней укривляться поперек дороги Тоже кричу, ну что там, что там Мы тоже руками показываем, вперед, направо Она мне опять вот это вот толдонит Вот Стоим как два дурака А я еще встал на соседней полосе с ней И сзади меня Маленькая такая пробочка образовалась Вот потому что Движение перекрываю. Еще интерес, никто даже не посигналил Все ждали Контента какого-то В конце концов Не только не только мне на дороге бывает скучно. Вот. В общем, стекло она так и не опустила, чтобы поговорить нормально. Я плюнул и уехал дальше. Вот. Обогнул ее слева, поехал вперед. А вот. она так и осталась стоять там на съезде, на самотечной стакане. вот. И за те 10 минут, пока я сюда ехал, это все веселые истории. Так что не серчайте. Не, ну, блядь, ну я не знаю. А, посмотрите, пожалуйста, продолжительность этого ролика. Если продолжительность 40 минут, то значит... А, как бы это сказать, автомобилисты сомкнули садовое кольцо и нет вообще ни одного участка, на котором можно было нормально проехать. Потому что, ребят, впереди никаких недорожных работ, ни аварий, ничего нет и ни перекрытия. Это вот просто оно так едет, блядь. Хули, 8 полос недостаточно. Кстати, я немного проебал за это время Скилл Ручной настройки экспозиции Если вам темно или светло То не серчайтесь Здесь, блядь, заходящее солнце Светит прям ебальник Вот И... Сделайте вид, что смотрите Какого-нибудь очень утонченного Арт-пидораса Который вот Не может, чтобы все было не засвечено. Блин, опасный чувак да, надо отдать должное что тот факт, что я до сих пор не жив этим я обязан во многом таки аккуратным и спокойным московским водятам Ну как, в основном в своей массе. Просто если бы такие мудаки таких мудаков было бы 90%, А бы же, наверное, где-нибудь отъехал. А так нет. Все довольно предсказуемо. Вот. Но когда среди них попадается, какой-нибудь детенок гор, это сразу видно. Ну я уже много раз шутил по этому поводу, что самые опасные автомобили, их красят желтый цвет, чтобы, чтобы издалека было видно Не волнуйтесь, они далеко не уедут одна забавная штука, которую я выведал, когда работал со звуком с моих покатушек а тормоза они очень характерно автомобильные тормоза они очень характерно скрипят на очень высоких частотах некоторые даже за 16 кГц то есть за пределами слышимости взрослого человека вот. а это все видно очень прикольно на спектрограмме. Вот. Но кроме того, это можно услышать очень легко, если просто прислушаться. А, обычно мы такие звуки игнорируем, непонятно почему. А, вот. И так как определялка, тормозит автомобиль или нет, визуальная, она работает черти как. То таким образом можно предугадывать Торможение потока Почти как летучая мышь Эй, ребят, вы чё так разогнались? Вы чё, вы чё, вы чё? Глядите, блин, обгоняют даже. Вообще капец, они едут. Так, именем Нидерландского короля остановитесь. Вот так-то лучше. Блин, езда в правом ряду, конечно, не такая эффектная, но зато мы всех обогнали. Едемте, ребят, едемте. место рядом с машинами так я бы вообще разгон набрать а то горка хотя а что -то я всю осень не катался Селища в ногах много приехали Ну, должен сказать, что здесь не так тесно, как мне хотелось бы Лично я во всем видню светофоры В том, что есть участки, где можно проехать на автомобиле вот. Если бы не было, тут все Бы стояло одной большой колбасой Ну, я так думаю, я дурак А да. У меня, если что, навык удержания равновесия отвратительный, поэтому в междурядия я не очень люблю проникать. А ты? Простите, сопли лезут. Осень, блядь. Холод. Так, здрасте, здрасте, здрасте, девушка. Так, что это такое? Все колодцы закрыты, что ли? Офигеть! Слава собакину! Так, все, влево, влево, влево. Еще левее. Вон там хорошее окошко. Влево. Здрасте, здрасте. Здесь длинные подъемы, я устал Это было отвратительно. должен сказать, что в 5 часов вечера на Садовом есть небольшие участки, где можно ехать с крейсерской скоростью на автомобиле. Но весьма небольшие. На велосипеде по-прежнему удобнее. Вот. А только знаки поменять, что это велодорожка И будет вот, все как надо Блин, какие красивые ножницы Туда ныряют, сюда ныряют Жалко, у меня камера широкоугольная Потому что на длиннофокусной фокусной Было бы красивее Потому что они на этой На всей длине разделительные полосы вот так делают что мне лезть четвертый ряд, потому что ну, это невозможно, это опасно. Ну, сами видите. Я еду между вторым и третьим, и ну, пиздец. Ну, ну, ну, вот посмотрите, ну, вот что это. Надо лезть четвертый ряд, да. Судя по количеству гудхам, которые я получил себе в задницу, причем, скорее всего, заслушано, это было не очень безопасно. Не, ну я, конечно, могу переключиться вниз, но сейчас у меня для этого слишком много дури. Ай, давай, Калеч. Все, а, заехал. Раз, два, три, четыре, пять так. Раз, два, три, четыре, пять На шестой забрался Чего-то я в хорошей форме не, У меня реально все наоборот Долго не ездишь Кручиваешь хорошо Много ездишь Скручиваешь плохо У настоящих спортсменов, у которых тренеры, там вся эта хуйня, наверняка есть объяснение А, в рот ебал Весь этот ваш спорт не есть Чем еще в жизни заняться Забавные у меня ощущения в области заднего колеса. Такое ощущение, что откручивание стоя... Оно в тропал так двигается. Странно, я же вроде нормально все закрутил. Надо провести и, и инспекцию дома. Так, блять, а в чем смысл этих знаков? Нихуя непонятно. Тип выделенная полоса А знаки поставили Твои эти Разделительные хуевины пластмассовые Потому что Потому что перекрашивали и забыли убрать ощущение что я сделал это для того чтобы максимум всех раздражать особенно того черного джипа а, надо следить за своим бессознательным да еще учудит так ну вот и все мы проехали полный круг те кто это все посмотрел ебать вам делать нечего как видим, пробка все еще не рассосалась. Видите, это как река. То есть пробка та же, а машины другие. Здрасте. А, это из-за вас все садовое стоит. Понятно. Солнце зашло, ох, проебался, я, наверное, с экспозицией, но сами видите, остановиться mm -hmm. вообще времени не было. Светофор. Буду я там ждать, когда все поедут. Еще чего? А, вот здесь, окажется, ролик начал, ну да на красный, а всем поебать. Там сколько? 103, ебаный урод. А, не, не, не, это я слепой. Сорян, там зеленый. <реклама> <реклама> зеленый! Зеленый! Ой, все едут, едут. Ну поперек едут и вдоль едут, и, блядь, а где мне проехать? баный в рот, да вы вот специально так что? Ли? Кто вас учил? Ты ты сыграть? Ролик не закончился, и мы сейчас идем на второй круг. Блять. Я прошмыгнул под слепой зоной Камаза. Блин, я могу так целый день ездить Просто кошмар Это самый обычный будний день Ни ремонтов, ни перекрытий Ни репетиций парадов Ничего Ни техногенных катастроф не президент США, кто у них там теперь? В Москву не приезжает. Просто, блять, обычный день в Москве. Какой современный вид транспорта? Да я в рот ебал. Не, ну что это, блядь, такое? Я сделал полный круг на лесопеде, блядь. Я приехал туда же, откуда выехал, блядь. Ничего не поменялось. Сколько мне еще кругов надо сделать, чтобы, блядь, здесь что-то рассосалось. До ночи укручивать, что ли? У меня аккумуляторов нету столько. А сейчас камера сядет и выключится, и все. Блядь. Разрешаю распускать слухи, что я ездил здесь еще 4 часа, пока не упал и не умер от усталости. Здрасте. Не, ну а что, можно долго так кручивать Потому что на самом деле Кручиваешь-то немного Только на отдельных участках Но все остальное время Едешь накатом И самое что устает Это кончики пальцев, Тормоза держащие А блять! Сука, как же ты хуёво едешь! Я тебе, тебе! Все, мне надоело, я доезжаю до лавочки и останавливаюсь. Блядь, лавочки снова запрещены. Не, на них написано «окрашено».